Знаешь, у меня был выбор, что снимать? Хоррор или же портал? Знаешь, что я выбрал? Странная зона. Привет. Здорово, лысый. Для тебя. Золотая картошка. можно мне ее взять? Интересно, она вкусная? А что будет, если ее пожарить? И при чем тут Лукашенко? Если Лукашенко золотую картошку? Я хочу попробовать! Допрыгнул? Да Нам никто не помогает. Не помогает. Да кто вам бы помогает? С чего бы вам помогали? Это деньги. Платишь деньги, и тебе помогают. Ты. И... По думать надо. О, это я люблю отталкивающийся гели, это классно, смазки всякие. И Обожаю эту синюю смазку Она еще пахнет клубникой Очень классно Мне вообще надо пробел нажимать? Нет, мне не надо, главное в дырочку не попасть Хотя я очень большой спец по попаданию в дырочки Но все же в этот раз лучше не попадать в дырочки Чтобы избежать опасных ситуаций Мне нравится твой стиль, ты устанавливаешь свои правила прямо как я Ну а тут по-другому никак А ну-ка сквертани на меня <связок> о, о, <связок> <связок> ништяк. Фу! Вау, вот это, вот это, вот круто. Спасибо из-за <связок> покорительницы вертикали. Это да, я люблю вертикальные предметы. <связок> точнее она любит вертикальные предметы, особенно <связок> такие толстые. <связок> я запутался. Помогите. Тут у меня какое то это какие-то недоразумления <связок> случились. Давай, все, во, шикарно, классно. Да, почему интересно? Е -е, он бешеный, у меня же FPS пролагу. Я отсюда, что вы нет, нет, это... Правильно. Это ко мне был НС? Ты давай, так не шути, слышь, Кейп Алло, привет, привет, привет, забираю. Да, я тебя послушаю, давай. Да, это точно. Я его, когда башкой бахнул, он, походу, вообще уже там, флешка полетела у него. Все, я тут. Интересно, почему картошка не растворяется, когда я вхожу в эту хрень? Когда я прохожу через него, картошка не растворяется, потому что картошка разрешена. Я тебе отвечаю, эту игру создавал Лукашенко, я тебе отвечаю. Бля, буду Лукашенко создавал. О, а что будет, если...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 он хочет вставить в меня что-то. Долбанутые ученые вставляют предметы в... Лю... Это... Можем... Оп. Ага. Ага. Нет. Все, прекрасно. Прыгаешь туда. Закидываешь вот сюда. И все нормально. Сейчас сюда пойдет... Участие в испытаниях проталкивающего геля. Проталкивающего. А куда он проталкивает? Гель это же смазка. Проталкиваешься Да, бой, я просто производство смазок осуществляю великолепно. Ну, вы же понимаете, что я сейчас весь уровень закамаю, просто. А фак в рот попало. Какой любимый напиток проституток? Компот. Вы знаете кто я? Я тот, кто сожжет ваш дом. Я заставлю своих инженеров изобрести зажигательный лимон, чтобы спалить ваш дом дотла. Все, дед поехал. О, класс. Вот это я понимаю. Супер обладателенее. Не понимаю, чего это вам так весело. У вас один час, решите задачу. Ладно, пацаки, давайте я вам помогу немножечко, потому что я вижу, вы немножко кубоебы. Я думал, что все исправил. Опасность температура реактора приближается к критической. Ну вот. все, сейчас будет Чернобыль-2. Ты будешь проходить испытания, я буду смотреть. И все будет. Прекрасно. Опасно. Перегрев реактора. Взрыв не избежал. <сёк> <сёк> <сёк> ну. Да, и у Диктора его скоро уволят, похоже. А, есть идея. Так как делать новые и сложно, почему бы не ограничиться одним, а? А я буду смотреть, как ты проходишь снова и снова. Да, так и разпроще. Конченый. Такой звук. <сёк> как будто я вошел в прямую кишку. Чью-то. Вс. Я хочу тебе но не могу. Ну да, ты же картошка, но я могу тебя съесть. Yes, yes, yes. И ты я мне поможешь. Уп. Ой. Ой. Прости, друг, у видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по портал. Давай, удачи!